Дорогие женщины, я поздравляю вас с этим замечательным праздником весны. Хочется пожелать, наверное, спокойствия, тепла, уюта в ваших домах. И хочется сказать, что несмотря на всю занятость, несмотря на все то, что мужчины вам порой не успевают сказать, но в глубине души, и не только в глубине души, но и в целом, мы вас очень любим. Мы очень ценим все то, что вы для нас делаете, то, как вы заботитесь о нас, то, как растите наших детей, то, как встречаете нас, и то, что вы рядом с нами. Спасибо вам и поздравляю!